Почерк Джойс, кто-то ждал меня здесь Нахуй Honey, Голос как у Квинов Пейн Нет у меня тут Что с ней Блянь! Доброго времени суток, мои дорогие друзья! Меня зовут это канал Xliz Games, а мы с вами... Где? Crimson Snow! Немножко я запознал, игра в раннем доступе. Э -э предложили нам поиграть... В рождественскую историю с бывшей, я так понял. Давайте новую игру начнем. Новую игру начнем, посмотрим, что там. Э -э короче, как я посчитал по описанию, нам будет помогать э -э наша девушка по телефону. И мы, короче, должны выжить. Ой-ой-ой, а как, ч ⁇ она так фризит? Ой, как она фризит. Ой, как она фризит. Ладно, это ранний доступ. Ладно, я... Я сделаю на это скидку. Ну, вот так получше уже. Немножко ФПС подняли. Если ФПС поднять, то, в принципе, норм. А... Настройки Вот, чувствительность камеры. Ну-ка. Ну вот так поприятнее, мне кажется, да будет. Так, нам звонит телефон. А он упадет, интересно? Не, не упадет. У меня iPhone. Джойс. Привет, красавчик! Признавайся, чем ты занимался, пока мне твоей лучшей половинки. Ой, как она фри О, мне еще отвечать надо. много бумажной работы и сериалах если ты посмотрел третий сон в темном месте без меня готовься к погрому нет джойс без тебя ничего не смотрел но картинка неплохая я уже закончила переговоры, так что у дома скорее чем ты думаешь сняла кучу фото как ты просил на дешом сейчас кину тебе превью что хочешь посмотреть мою фотку в горах или из бассейна забыл искать у них в отеле роскошный бассейн я хочу фотку сисек я да, right yeah, ты в купальнике тут совершенно ни при чем Но она там пофу О, май Зря ты отказал Неплохо Зря ты отказался от поездки Я знаю, что тебе не нравится Mark. знакомиться с новыми людьми Но Марк, я тебя te... переживаю Ты ни с кем кроме меня It's почти не общаешься Кану Рождества, тебя наверняка даже никто не поздравил mm. Может, да, может, нет, я еще не знаю, что в конверте. Тебе прислали настоящее письмо? Круто. That's Скорее so cool. открывай, рассказываю, oh, что внутри. Но же лежит в да? Entrance, right? А я как-то не говорю желания ему туда идти. Wonder, так, это туалет. А у нас такой большой дом, оказывается. И музыка приятная. Вау, так у нас не маленький дом. Я так понимаю, там гараж. You door, right? Так, она нам подсказывает, что делать. Ты держишь свою почту у входной двери. Ну да. Гостиная, а там чисто комната. Офигенный дом. Такой маленький, аккуратный, просто вот для двоих. Letter, а, вот письмо. Как она узнала мой новый адрес? Любимый, я скучаю. Жаль, что между нами все так завершилось, но теперь я готова дать нам еще один шанс. Да, может раньше я сделала пару глупостей, но это больше не повторится. Правда, правда. Давай встретимся и все обсудим. Но... Это бывшая, понимаю так. Ложь, какая-то бумажка из налоговой. Не хочу, чтобы мы парня посадили Я до нашей наш следующей встречи. Но это, видимо, мы, да? Я похож на чувака из группы Иванушки Интернешнл. Или руки вверх. Вы соврали, Джойс переживает за вас. А почему мы не могли правду сказать? Ага. Что мы можем делать? У нас есть руки, но ноги? Нет, нету. Окна первого этажа не подойдут, там ничего не будет видно. Подойди на второй этаж и подойди к окну. Uh. Я вижу, там свет мигает. Well, mm. Ты приехала, Isn't почему ты не позвонила? А, так это она там живет. Хорошо, что самолету успел приземлиться до начала бури. А теперь вторая часть сюрприза. Для начала докажу, что у тебя есть праздничный настрой. Ой-ой-ой. А, как доказать? А я один там живу. В кладовке бенгальские огоньки. Зажги их перед этим окном. Ну, как-то это малёху... А нельзя просто мне... Ладно. I'm sorry I didn't come to your home right away, but I had to prepare something. You'll see it for yourself soon. А где бенгасты огоньки? Это что? PR техничный файл. Это файл мощнее, чем бенгасты огонь, но еще можно держать в руках. Давай возьмем. А, это есть же бенгальский огонек. Это у нас это палочки какие-то. А у них, видимо, это вот такие вот штучки. Прикольно. Получено достижение вследствие мате. Вторая часть сюрприза. Помнишь, что французское вино, которое ты хотел купить, пока не увидел ценник? Сегодня мы его попробуем. А еще я достала феверки, так что бери с собой бельносы одни иди ко мне. Все этим Рождество вдвоем. Кстати, я привезла тебе подарок. Это а ты мне что-нибудь приготовил? А. А, это мы соврали, типа, да? Я знаю, что ты готовился к Рождеству еще до моей поездки. а Наверняка уже давно лежит под елкой, так что бери свой тайный подарок и выходи ко мне. Чем дольше ты хочешь, тем больше, что я выпью все вино сама. Бери подарок и иди ко мне, он же под елкой, да? Ладно. Так, огонек потух. Ого. Короче, она нам подсказывает, что нам делать. Так, ну я иду на свет а, а дверь... А, дверь закрылась Я ничего не вижу А, вижу А я точно к этому дому иду? Мне кажется, я к другому дому иду Почему мне кажется, что я иду к другому дому? А, нет. Куча оплаченных счетов. Нужно, помните, оплатить налоги. А почему дверь открыта, входная? Печеньки с молоком. Но ну, это, знаю, Санта Клауса оставляют, чтобы он подарки. Что такое? Почему все разбросанное валяется? Чего, блядь? А, дверь открылась там. О, да, детка. Не, я вижу, что она, ну, вот это. Да, она в раннем доступе. Ты понял, там наша девушка пошла! Блять. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Подожди, так я в доме. Я уже внутри, что-то <связывая> тебя не вижу. Ебать, началось У -у -у. А куда все подарки делись? А почему она не могла прийти? Ёб твою мать, я не хочу туда идти Нет, я туда не пойду С Рождеством и Новым Годом, блин Ой, еще бингасть, огонек. Это мне надо. Так, дом изменился. А, нет, не изменился. Блять, ты что, ебнутая? Ты кто такая? За подругу. Вот это тебя штырило. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можно не надо? Фонарик закончился А, а что я тут так штырила жестко Хоть телек работает Можно посмотреть Вот что значит Пришел в дом к бывшей Не так она хоть поесть приготовила И пиво стоит Типа нормальная подруга Ага цепь Это таблетки видимо от долбейбизма Которые она устроила Не, не припомню, чтобы у Джойс были эти фото. И мне казалось, что родители выглядят иначе. Можно взять свечку? Мэри Хрисмас. Кажется, я где-то уже это видел. Прости, но я не успеваю закончить с делами до Рождества. Чертова командировка. Отметь за дво нас двоих, хорошо? А, Точь. Какой-то чересчур большой дом. Что за звук новогодний? Я теперь боюсь Санта-Клауса. Нет, нет, нет. Зажди заново ее. Пиздец. А что мне делать? Я просто брожу здесь. Ага, здесь теперь заперто все. Это, наверное, что-то типа пяти, да? А, можно прятаться. А как вы выбраться теперь? А, на мышку выбраться И под этот стол тоже можно залезть? Ага, под стволами можно прятать Мне придется прятаться Но графика неплохая Я вам хочу сказать, очень даже Unreal Engine Четвертый Это кто? Два малыша Так, а что мне делать? Подожди. Может, я что-то не прочитал? Скорее всего. Да. Все случится сегодня, это будет идеальный праздник. Он скоро придет, так что нужно подготовиться. Плашти, платье, рождественская ель, елочные игрушки, фиверки кольцо. Он не должен уйти, он уже здесь. Это не почерк Джойс, кто-то ждал меня здесь. Нахуй? Honey. Are you there? Голос, как у Queen of Pain Нет у меня тут Что с ней? Бля, не надо меня видеть Нет. Пошла нахер. Нахрена я сел в это играть? Ты уйдешь. А че он там ходит? По стене скрижай скри скри скри скри А, или мне нужно, пока, пока она уходит в одну сторону, мне нужно пройти. Типа, да? Но она такая сексуальная. Я хочу на нее посмотреть. Нихера ты криповая! Ходим. Блять, там замок. А ушла. Бля, мне пиздец. А, дверь закрылась. I see you, говорит она мне. Хера ты бруталити, дядя, не надо, пожалуйста, вот это вот нам, пожалуйста, и -пи -пи -пи -пи -пи. Блядь, я забыл слово. Так, короче, там нужно будет снимать цепь. Но мне скорее кажется, что у меня скалипс в жопу снимут. О, блин, я ж нос зачесался от ужаса. Немножко дергается. Сейчас будет скример! Не. кто? А, блядь! О -о -о! О -о! Дверь верни мне! Я это уже проходил. Джойс! Джойс, детка! Марк, хватит меня пугать, я знаю, что ты here. здесь. Я I нашла елку, tree, которую ты я прокинул. Зачем писала игрушки Ты вообще знаешь, сколько времени я ее нарожала? Джойс, это был не я. Меня здесь заперли. А кто-то хоть по моему дому. Mark, like Моя большая. Это все потому, что я в Форесте бревна носил. Джойс, ты не поверишь? Ты кажется, у меня галлюцинация. Блять. Чего? Но это дом Джойс? Или не Джойс? Здесь заперто. Начнем туда. <связывая> Тихо. Я посижу. Идет сюда, Тевтеля. Sweetie, where are you? Нет, блядь, только не сюда загляни. Отошла от меня. Даже не присаживайся. Let's да ты ж меня убить хочешь. игра держит не себе каком напряжении прям нормально папа папа альтушка херова хорошо блять заколола в пальчиках мне нравится такое рождественское дерьмо. Можно я выберусь уже отсюда? Можно присесть? Пошла нахер. Больная, блять, блять, блять, блять, сейчас, начес. А, блять, твою мать! Сука, ты блять, конченая? блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, это сердце это точно сердце мы что трахались плохо что я не так тебе сделал я утоп спрячка fire ну как она вылезла сейчас отсюда о да ха ха ха Вот это тебя краебит Можно сохраниться? Нет, бля, тут не сохраниться, походу. Уходи, чего не уходит? Они, они, да я знаю, я такой, блин. We can decorate the tree. Бля, нихера у нее там сиська? И волосы, кстати, на самом деле красивые. Ну Но ногти-то такие, нахрена тебе? Давай, Карлос, залазь сюда, пока посидим, понюхаем здесь что-нибудь. А, так там цепь, она что не залезет? Тут через форточку. О-о-о, У меня теперь есть агрегат. Универсальная отмычка. Согласен. А еще это универсальный мозгоразъебыватель. -раз -раз Почему я не могу просто вот этими кусачками дать ей в голову? Опа-па-па-па. А она все слышит, да? А уже бежит, Типте, на своих каблуках. Волосы назад. Золушка, херово. Привет, Андрей. Уходи, Аманда. Уходи. Подождите, у меня всегда был номер этой маникюрщицы, блядь. У нее реально голос, как у Квинов Пейн. Никто не прячется. Меня вообще здесь нету. Да-да. Конечно, блядь. Ладно, эту игрушку прооптимизировать и будет вообще просто разъёб. Она будет мега охеренная. Так, я думаю, мне туда. Ну, чтобы не было вот таких вот пролагиваний, подфризываний. А теперь время бежать нахуй. Я так понял, мне нужно все игрушки в доме собрать. О! Да! Да! Да, блять, вы, вы, вы чувствуете это? Это же просто вау! Хорошо. Соберем все игрушки и пойдем на базар продавать. Что нам же заняться, блять, больше нечем. А, смотри. Ебать. Нет. Нет. Я да не пойду. Я не пойду туда Да ну нахер я не пойду туда. Блять. Можно я возьму тебя в руку вместо члена, потому у меня нет яиц. Ёб твою бля, ладно. И Игрушки украшали ей в доме. Та, та безумная девушка что-то говорила о том, чтобы украсить дерево. Если я сделаю, то может быть она отключится и смогу идти подальше. Получено достижение, потеряно и найдено. О, опять глюк с коридором. Смотри. Прикольно. О, мы вернулись. Хорошо. Он все еще смотрит мне в душу наркобарон хренов. Макс Пейн, старости. Недурно. Я думаю, игрушка коротенькая. О, дверь прятана. А, ёб твою, блядь, дурная, а? Да! Сука. Пошла нахер ты. Ой, блядь, тварь. Давай, нам заняться больше нечем. Ой, блядь, все, мне плохо. О, пиздец. Теперь она нарядная. О, Джойт звонит. Марк, я думаю, я кажется, видела кого-то окне. Она должна быть... Мне просто кажется, мне кажется.. Нет, тебе не кажется. Ты должна уходить срочно. Uh, все как во сне. до меняется. Избройка какая-то безумная woman, девушка. Right? Девушка, true, да, но если это правда... Okay. Хватаю куртку и ухожу. Но But мы I'll... не соврали. The... The okay. Блин, охеренно. Просто охеренно, я с того же... Я, я так кайфую, это такой ужастик потрясающий Бля, уже 23-й год, но это лучший ужастик уходящего года 23-го в плане А, ебанашка, ты там? Опять тебя плющит под солями, блядь Нажрала своего дерьма, блядь Ни ногти не постригла, не умылась Ебать ты, крепово ха ха ха ха ха ха ха ха ха уходя ха ха ха ха ха Сука, она меня нашла, да?